Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с на кубе. Всем респект, братва. С вами Радио 120 Гигабайт, и это маленькое коротенькое видео будет посвящено первому обновлению, контентному обновлению и даже немножко геймплейному обновлению в игрушке PlayerUnknown's Battlegrounds, которое так полюбилось мне и моим братанам, и в котором мы так нещадно румимся не можем взять топ-1. Что же изменилось? Прежде всего, теперь маркеры, которые вы ставите, видны вашим тиммейтам, и, естественно, намного проще будет вам будет ориентироваться, вы можете поставить маркеры, они отличаются по цвету, каждому игроку присвоен свой цвет маркера, и, естественно, вы можете поставить маркер там на дом и сказать, чувак, бежим в этот дом, короче, или можно даже так отмечать врагов, я видел врагов вот в этом доме, вы ставите и, собственно, кооперируетесь со своими братанами, это очень круто, по-моему, вообще. И еще теперь на карте видны имена ваших братанов, которые с вами играют, ваших тиммейтов в скваде, вот, а если одного из ваших тиммейтов убивает, то значок, который раньше висел на протяжении оставшегося матча, исчезает, вот это вот с черепочком, который... Далее. Помнится, я давал совет, чтобы вы поставили листву на очень низкой, тогда количество травы на земле э, сведется к минимуму, вы сможете легко увидеть врага. Теперь эта хуйня не работает, братва, теперь придется выглядывать этого врага в кустах, э, вернее, в траве. Э, и как вы не ставьте там, по крайней мере, я не заметил, как вы не ставьте там настройки, я вообще не видел, чтобы травы стало меньше, больше. Возможно, теперь это влияет исключительно на качество этой травы. Вот такие вот дела. Кроме того, нам наконец добавили новую пушку. Это вектор СМГ. Самый мощный пистолет-элемент, который можете найти в игре сейчас среди всех, которые там существуют. Вот. Он очень точно стреляет, даже если вы зажимаете. Вот сейчас я стреляю здесь одиночными патронами. А вот посмотрите, как у него разброс, когда вы зажимаете просто в автоматическом режиме. Не такой же и большой. Так что можно очень классно разрядить всю обойму в лицо своему... своего врага. И он очень сильно удивится, мне кажется. Крутая пушка, прикольная, и вообще клево, что добавляет новое оружие, я жду, что пушек будет больше, хотя их, в принципе, уже приличное количество, но чем больше, тем лучше, тут как бы понятно. Кроме новой пушки, нам еще добавили новый прицел, что тоже очень круто, чем больше весов, тем всегда веселее играть, это такое двукратное увеличение, вот так вот он выглядит, такой компромисс между 4Х и коллиматором, да, потому что с калиматором на дальней дистанции работать очень тяжко, вот, а с 4Х вблизи невозможно, а тут такой компромиссик клёво. А теперь у нас еще и тачки беленькие, желтенькие, по-моему, может быть еще какие, я видел, правда, только беленькую пока на видосах, где-то видел желтенькую, это клево, это, конечно, только такое косметическое изменение ни на что не влияет, но все равно приятно, по-моему. А вот это вот совершенно новый вид транспорта, братва. Это мотоцикл. Нам добавили мотоцикл, теперь можем играть деревнских пацанов и нагибать пацанов из соседней деревни в лицо там из Калаша, например. Что могу сказать по поводу мотоцикла? Во-первых, это, наверное, самый быстрый вид транспорта в игре. Он даже быстрее, чем Баги ездит. И, кроме того... На нем можно ездить троем, что очень сильно нам не хватало с бросой, потому что мы часто играем троем. Вот, например, даже здесь мы играем троём, И теперь для нас есть даже вот э, такой вид транспорта отдельный. Но с ним надо быть аккуратней, потому что если вы на нем перевернетесь, то вас может продамажить, как будто вы на полном ходу вышли из тачки. И вы, конечно же, сдохнете. Э, кроме того, в игру вернули арбалет. Это я уже не стал вам показывать на видео, потому что в арбалете, в принципе, ничего нового нет. Его убирали на какое-то время, не знаю почему. И сейчас его вернули. И также добавили какие-то баллистические маски. Если честно, я так и не смог найти пока ни одной, но знаете, что они есть и потестите. Если вы с ними уже сталкиваетесь, пишите в комментариях, что там и что они делают, что они дают вам, какие преимущества. Мне очень-очень интересно. Ну, думаю, на этом я закончу. Это, конечно же, далеко не все изменения, которые были в этом обновлении, но это такие, скажем так, основные изменения. Те, которые лично мне были очень-очень интересны, и я был очень рад их увидеть. Плюс там были какие-то, естественно, технические поправки, да, там, вроде как оптимизацию улучшили, но я не знаю, я не заметил никакой разницы в FPS, может быть, ну, чуть-чуть совсем, да, где-то у меня выросло, но у меня сильный достаточно комп, поэтому, если у вас слабый компьютер, расскажите, пожалуйста, если у вас есть эта игра, конечно же, как она у вас идет Стало лучше, там, не стало лучше, я не знаю. У меня, в принципе, все примерно на том же самом уровне. Собственно, я думаю, на этом можно заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. И если это видео вам было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И надеюсь, увидимся с вами в следующих видео. С вами был Мародер 120 Гигабайт. И всем респект! Йоу!